28 июня состоялась защита дорожной карты Инженерного института Казанского федерального университета. В начале Гафуров отметил, что всем институтам необходимо участвовать в госпрограммах и грантах. Целесообразность обсуждалась в подаче совместных заявок на участие в различных федеральных целевых программах. и э, Поэтому надо интенсифицировать эту работу, тем более вот, участие в последних грантах показывает, что э, от них мы не особо проходим. Защита стратегического документа традиционно стоит из трех частей. Это отчет о проделанной работе, представление непосредственной стратегии на предстоящий период, а также сверху внешних показателей эффективной деятельности. Инженерное направление представлено, получается, 15% от всего общего контингента Казанского федерального университета. Разделение вот, в КФУ столько и 15% составляет инженерное образование. Образовательная деятельность у нас построена по принципу, такой, как мы сделали по педагогическому образованию, предложенной в свое время Шатровкашин, где распределенная система, система инженерного образования под курацией инженерного института то это отметить, что внутри университета инженерный институт занимает достаточно неплохую позицию. Но особую тревогу вызывает низкий уровень привлечения денежных средств, особенно в сравнении с первоначальными инвестициями, и низкое качество журналов, выбранных для публикаций. Если убрать бюджетную составляющую, то объем э, средств, полученных за счет выполнения НИР и ОКР, всего 1,9, при планируемых 28. То есть это все-таки с учетом тех вложений, оно... Кажется, вот самым проблемным. Несмотря на много меньшую численность сотрудников, 25 против 231, показатели публикации и цитирований практически близки к МГТУ имени Баумана. Есть, вот, но при этом они попали в предметный рейтинг, а нас нет. Это связано с тем, что у нас публикации не сфокусированы. Стоимость обучения на 2017-2018 год в инженерном институте составляет 170 тысяч рублей. Это большая сумма, и институту следует приложить дополнительные усилия для привлечения абитуриентов. Если мы говорим о разработчиках, а то, что было показано, разработчики формате будущих профессий, то каждый должен получить компетенции, разработчик должен быть программного обеспечения, разработчик навигации, разработчик железа. То есть мы должны составить бакалаврские программы для них. При этом мы должны понимать, что базовая часть у всех трех талантских программ должна быть одинаковая с тем, чтобы минимизировать затраты по лаборатории. Предложенная инженерным институтом стратегия требует серьезной доработки, в частности, пошагового формулирования этапов для достижения цели университета, а потому не была принята. Теперь коллективу института предстоит провести серьезную работу над ошибками и представить новую редакцию дорожной карты. Диана Шилова, Роман Самарин, Универньюз.